Всем привет, компания Нагазу.ру Мы установили припусковой подогреватель Самолет прогрелся И теперь он запустился Мы будем пробовать взлетать Так Так, готово? А седи со мной. А кто-то закрылся? Мы падаем. Мы падаем. Мы падаем. Бримкинс. Все, в общем, это в Все работает. Крит пусковый подогреватель. Тема. Самолет запустился.